Компания Globus Moto не представляет, как можно смотреть такое говно, которое не шоу. Материал смонтирован с реального смотра мотоцикла для реального заказчика, который может быть напишет тут в комментариях. Тут без ожуительных историй за легендами вам на другой развлекательный канал дин код, Вин код, пробить потом посмотреть номер двигателя спортивные аля китайские стоят подножки здесь подстерто диски в принципе не подуставшие больше кучу потертости я не вижу пока что мотоцикл стоит в боксе ага, вот такая вот пожухость есть Кенли оригинал стоит. Пара подтерта чуть-чуть но честно, Резина свежак. Вот 4 стоит. Смотрим дату. Насколько сильно ошибся. Дата 15 год. Вполне можно ездить. Еще можно покататься. И вполне еще хватает. Так, радиатор у нас в хорошем состоянии. Не забитый. По дождям не ездили здесь тоже оригинал вот здесь у нас имеется краска со шпаклевкой мордашка красилась, но это видно да, еще под лаком наклейка, она должна быть без лака мордашка красилась но зато честно здесь у нас что, вот такая вот шляпа заклеили этим скотчем пластик походу оригинальный. да, мягкий, пластик мягкий без лака сверху, как на этом месте. Как вот здесь, например, лак сверху лежит. А, котка царапка исправление болгаркой. Здесь немножко подогнутое, и тоже было падение, но оно на лицо. Зеркало не оригинал. Здесь у нас вот такая вот шляпа. Я, короче говоря, потерся он чуть-чуть, конечно, -чуть, попадал. Здесь получается ну, пластик у походу оригинальный Он достаточно эластичный здесь по крайней мере точными так ключик в сторону бак не красился. тут на телемакладка поэтому тут непонятно смотрим сколько у нас пробега 38834. диски покатались конечно ну, сейчас посмотрим насколько, сколько они у них выкатались стоит и так оригинальная диски не менялись явно недорогущий пипец Так, 4 миллиметра А минималка здесь я помню три с половиной до три с половиной минималка еще пол миллиметра у нас есть откататься телефон звонит 4.02, 4.01 <coughs> Еще полмиллиметра есть Соответственно, примерно Пробег здесь, я думаю, 1040-1050 <coughs> Может быть, просто активно ездили Скорее всего, может быть, на неродных колодках 4.66 Топтажа 3.5, кажется, минимум Так Резина, 15 год я показываю ездит здесь кошеков пока не вижу все максимально в оригинале кроме вот этих кручек. Эти... Эти не так неоригинальный выход стоит вот с ним могут быть вопросы при остановке на учет и неоригинальный стопах стоит скажем, с интегрированными поворотниками скорее всего номер не пойми как прикручен здесь у нас что-то вот так как-то вот так все это стоит экзаб. экзаб у нас подключен соответственно столько банка все остальное у нас есть поднизу с маслом у нас масло под замену срочно и оно мне кажется ниже уровня не ниже а то уровень подъедает масло возможно но это нормально нормальный таких аппарат бойники бойники бойники бойники есть Тут отбойник у нас есть. Да, отбойники в норме. Вилка. Может быть, даже не обслуживалась. вообще что я ни разу не откручиваю. Здесь полки Ты целые. Потом крутился, не крутился. Да, вроде нет, особо так не вижу, что кто-то что-то крутил. Все звезды. Звезду скорее всего степнули помыть, посмотреть, потому что непонятно. Натяжка еще есть. Натяжка есть немножко. Ну, засмотрите, посмотрим. качественно. Здесь там вообще вот такая вот тема. Ну, что по-честному? прокладки нет, здесь стоит герметик А, у него здесь не должно быть прокладка. Набирает уже резво, кстати Кусочек дает вибрацию При пластик где-то, короче, вот, вот здесь вот Здесь пластик дает вибрацию где-то вот тут. Вот. Вот так вот ничего. как говорил интегрированный здесь вот такой поворотник, вот так вот так вот такие задний работает передний работает Сигнал такой себе, как-то у нас проверил. Сейчас подвеску и, в принципе, все. Спасибо, извините. Ожидаю кучи хейтерского срача и говна на вентилятор. Остудите свои пердаки, не тратьте свое время зря. Пишите больше гневных комментариев, ставьте дизлайки и чешите смотреть развлекалку. Про оживительные истории на других каналах. Там познавательного нет, зато много залипательного текста. И да, мы купили этот мотоцикл. касается мотоцикла, естественно, мы на нем выкатились, попробовали его соусность и ровность рамы, никуда не тащит не ведет. Потом забрали его, обслужили и отправили к человеку. Для тех, кто хочет поумнить, что дорого, биты, перебиты, вот когда вы начнете подбирать себе мотоцикл с ограниченным бюджетом, вот тогда и обсудим. Ну что, пацаны, подходим, покупаем. Краса неземная. Как хлопнет все девчонки ваши.